Пустырь на Сытинской улице благоустроят после проверки Беглова. Закон Беглова о бесплатном круглогичном проезде для льготников одобрили общественники. Беглов все поймет, когда сунет голову в мешок. К Смольному доставили письмо весом в полтона. Беглов выделит 3,6 миллиарда рублей на развитие транспорта. Беглов поручил отремонтировать медпункты. Беглов оценил проблему Этой зимой профсоюз Альянс Учителей сообщил о грубых нарушениях в детском саду номер 5 Выборгского района Петербурга. 31 мая руководитель профсоюза Даниил Кен и видеооператор Александр Гонзуревский отправились туда на обычную профсоюзную проверку. Но администрация детского сада испугалась и вызвала полицейских. кены и были задержаны и доставлены в отделение. Им выписали штраф по статье за мелкое хулиганство. Местная власть боится критики и правды о реальных зарплатах и условиях, в которых работают бюджетники. Руководство детсада действительно есть что скрывать. Воровство на закупках еды для детей, покрывало, которыми пользуются уже 35 лет, и ветхие кровати со времен царя Гороха. Мы догадываемся, куда пропадают деньги на достойные зарплаты воспитателей. Альянс учителей уже добился увеличения зарплаты для сотрудников детского сада. А это значит, что организация достойных условий труда для всех остальных это вопрос времени. Уже несколько лет на втором Муринском проспекте стоит замурованный кирпичами дом, более известный как дом забеленный. Скоро его собираются снести и построить очередную многоэтажку. Но местные жители считают, что лучше открыть в нем центр детского творчества, которого так не хватает в районе. 28 мая возле дома прошла акция, где собрались дети и взрослые с мелками и яркими плакатами. Главная цель акции – показать, что дети округа Светлановска хотят заниматься творчеством, а многоэтажек тут и так хватает. Они уже с марта месяца ходят и ждут, когда здесь будет музыкальная школа и когда это здание им отдадут. Поэтому это не пиар какая-то акция, да? то есть это действительно наша жизнь. Потому что мы собирали подписи и все жители говорят все одно и то же, да, центр необходим, то что есть, это скучно, это очень далеко, это дорого, это большая потеря времени. На музыкальной школе необходим помещение. Действительно, детям нету никаких современных кружков. Действительно, детям очень далеко ездить. И нету сопровождающих на каждого ребенка. Это тот быт, те бытовые проблемы, которые каждый день волнуют каждую мать. Нам не надо думать о детях, беспокоиться о них, если мы знаем, что они находятся в одном здании, где они могут выбрать все, что им интересно. Они хотят, чтобы вы видели их рисунки. Они поделились самым дорогим. Вы просто снимать внимательно, что они написали. Даже не умею писать, у меня дочка 6 лет, села и сама писала с ошибками, брат пытался ее исправить, я сказал, не надо, это творчество. Каждый ребенок творит так, как он хочет, как ему кажется лучшим. Это творчество, это не обучение. И поэтому мы хотим, чтобы это здание было именно для этого, для творчества, для того, чтобы ребенок мог сам выражаться, чтобы он стал свободным. Для этого нам нужно это здание. 1 июня жители Финляндского округа провели акцию на проспекте Блюхера. Они снова требуют оборудовать здесь пешеходный переход. В День защиты детей они решили показать, что переход важен как взрослым, так и детям. Ведь по ту сторону спального района находится несколько детских садов и гипермаркет. А сейчас местным жителям приходится рисковать своей жизнью, каждый раз просто переходя дорогу. Организатор акции Светлана Уткина. Она говорит, что организация пешеходного перехода возле торгового центра это очень простой способ, чтобы защитить детей. В округе Самсоневская рядом со школой 104 и детским садом 29 соседствует рюмочная. Заведение работает в обычном жилом доме на Кантемировской и каждый день дети проходят мимо, пока из нее вываливаются нетрезвые люди. Шумные вечеринки не устраивают жильцов дома. К тому же заведение работает без лицензии но местная администрация на все это закрывает глаза. Местные жители на этой неделе провели акцию протеста, а независимые кандидаты в муниципальные депутаты Владимир Первовский и Наталья Баринова их поддерживают и обещают добиться решений от администрации района. Я хочу обратить внимание на проблему, которая находится в нашем округе. Это рюмочная по адресу Кантемировская, дом 31. Рюмочная находится в жилом доме. Этот дом находится недалеко от школы 104 на расстоянии 100 метров, и рядом здесь находится детский садик номер 29 на расстоянии 25 метров. Мы просим обратить внимание властей на данную проблему и закрыть эту рюмочную. Позади меня находится незаконная рюмочная. У нее нет лицензии, она открылась более полугода назад. И о том, что нет лицензии, известно точно более полугода. Потому что жильцы сразу после открытия писали письма в администрацию, в Роспотребнадзор, в МВД, обращались в полицейские участки. Сюда приходили проверки, изымали этот алкоголь, выписывали штрафы. Но рюмочная продолжает работать. Это возмущает жителей, это откровенная безнаказанность, которая порождает беззаконие. Теперь эти рюмочные совершенно не считаются ни с какими нормами. Неважно, как вы ко мне относитесь, но мы все должны иметь право высказывать свое мнение, особенно, когда это касается того, что снято на наши деньги.